Всем привет, дорогие друзья! А, в этом видео у нас на обзорчике а, продолжаем бомбить по биржам, летаем. В этот раз у нас Pownix. А, в общем, давайте разберем, что у нас здесь интересного может предложить данная биржа. На самом деле, эта биржа была, скажем так, одна из первых, скажем так, как древний мамот, только который поставил новый лад. Сейчас она стала намного защищеннее, намного быстрее. Тем более... Это одна из самых первых бирж. Как говорится, с большим опытом. И ранее никаких провалов и ошибок здесь не было. Соответственно, биржа завоевала репутацию. И сейчас на Новом ладу предлагает нам много интересных бонусов и блюк. Начнем даже там с минимальной, да, там. Можно держать токены, получать как стейкинг, оплачивать комиссию в 3X и тому подобное. Это одна из первых бирж, которая будет поддерживать переход эфира, как говорится. Когда карты отлетят, когда, как говорится, эфир перейдет на другой лад. Здесь можно будет обменивать. Это будет одна из первых бирж. То есть будет стандартный обмен один к одному. С этим все у нас понятно, все хорошо. Уже, как говорится, есть хороший бонус. А, также, что у нас есть еще? А, получается, есть лаунчпулы. Получается, в этих лаунчпулах это у нас, ну, то есть, собирается там определенные там, бабосики, вот инвестируем, получаем монетки, соответственно, потом взлетает какая-нибудь из этих монет, то есть, проектов, в которые мы инвестировали, и, соответственно, делаем все хорошие иксы, и зарабатываем денежку. А, рефералка. Вот это вот уже совсем интересно. Это уже довольно-таки крутая тема. Вот до того, что реферальных можно получать до 60%. То есть не сказать, что биржа работает себе в минус. Но, ну, тем не менее, она сейчас как, как никогда щедра. И, соответственно, выдает нам хорошие денежки за то что допустим пригласили бы друзей они занимаются всеми там этими движениями там либо фьючерсах на фьючерсах торгуют либо на спот заливают торгуют денежки там короче крутятся вертятся и вы с этого получаете комиссии как по мне это очень очень хорошо то есть здесь есть разный уровень рефералов соответственно чем больше рефералов тем больше будете получать бонусов и плюх, так что как бы 60 процентов довольно-таки очень-очень круто а, Ну, в принципе если зайти просто на спот здесь у нас все инструменты имеются то есть можно поставить котировки там по времени разные а, как следить за графиком как он обновляется там 5 10 минут полчаса одну минуту постоянное обновление я, как говорится, я не трейдер, поэтому я в этом не силен. <coughs> не буду что-то здесь придумывать и рассказывать. В принципе, интерфейс понятный, простой. Все просто. Зашли, купили, нажали, продали. Все, никаких проблем, нету, ничего сложного. Нет никаких сложных заморочек, типа таких там, как на Binance и тому подобное. Все просто, все работает. <coughs> так же по фьючерсам здесь тоже надо уметь этим заниматься потому что я не шарю как на тех фьючерсах правильно торговать я конечно пробовал это пару раз что-то получалось что-то не получалось но тем не менее мне это сильно не заходит но тем не менее этому есть место быть также максимально просто можно максимально быстро под подключив там допустим либо Apple Pay либо Visa MasterCard э, приобрести себе криптовалюту без использования каких-либо там сервисов типа как BestChange каких-то левых обменников просто-напросто подкинули карту купили крипту и все с этим у нас все прекрасно то есть никаких проблем не будет допустим берем один биток а, пока что у нас она еще не не просчитала. Возможно, это все из-за того, что меня немного так, подтормаживает интернет. Но, тем не менее, все комиссии вписаны, что, где, как оно понятно. Допустим, там 0.1, BTC. Оно потом рассчитает полностью всю общую стоимость. Получается, либо комиссия у нас будет за определенную сумму около 10 долларов, или же 3,5% в зависимости от э, того, какую сумму мы собираемся взять. Не знаю, я бы, допустим, наверное, брал бы что-нибудь попроще, чтобы не было таких конских бешеных комиссий. Я бы, допустим, не залетал бы сюда с биткоина, потому что если покупать целый биток, то как бы комиссия тоже нефиговая такая получается. В общем, ребята, что я могу сказать. Как по мне, здесь очень хорошая рефералка. Биржа с огромным, скажем так, опытом, никаких проблем нету, очень быстро все ускорили, транзакции там чуть ли не 30 раз взлетели скорость обработки транзакций, то есть в плане там вот вывод средств, также когда на бирже какие-то обновления они вас полностью никак не заденут, потому что там какая-то такая сверхзаумная мудрая система, с помощью которой они просто-напросто обновляются отдельно, потом оно все как-то подкидывается. Короче, ладно, не будем внедряться в эти моменты, но это все работает. Не знаю, простая, хорошая, надежная биржа со всеми приложухами, все у нас есть, на любой телефон скачали и наблюдаем наблюдаем за графиками, торгуем, как бы на этом у нас все. Так что, ребята, в принципе, как по мне, это лично мое мнение, биржа нормальная, все не здесь хорошо. Люди сейчас пытаются разработчики ее раскрутить в плане того, чтобы функционал был на высшем уровне. Соответственно, я думаю поднимется очень-очень хорошо в топ данная биржа стоит присмотреться и также вы можете заработать хорошо на рефералах либо же поймать какой-нибудь проект на лаунч пуле и соответственно, точнее на лаунч паде и соответственно на этом поднять баблишка ну для трейдеров, я думаю для новичков это вообще хорошо все подойдет, потому что максимально простой интерфейс так что как-то так ну Ладно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной биржи. В принципе, за этой бирже косяков замечено не было. работала ровно. Все было хорошо. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.